Итак, мы приехали на место, где можно взять каяки на прокат и покататься по магровым лесам, которые вот за мной вы видите. Да, вот на каяках уже кто-то куда-то плывет. Ну, наверное, мы туда и пойдем. Да, идем. Да, вот здесь можно и тут узнать и там. А, окей, нравится это рулет? Окей. Right? Окей. Right right. okay. yes? okay. okay. okay. <laughs> Взяли мы каяк на прокат. И плывем мимо вот такого вот места. Хочешь, можем он в норку заплыть вот сюда Вот мы столько уже проплыли вот оттуда. Нам нужно обойти вокруг острова ну и позаходить там какие-то протоки встречаться и вот такие вот тайные пляжи прикольные здесь можно проплыть я так понимаю между вот этими сталами. Яжику еще один. Хорошо, сейчас посмотрим. Будешь сюда смотреть. Ну что, тебе нравится? Да. Да тут все дороги куда-то выходят. Мангровый лес. Та дорога. Их... Ну я сейчас дам тебе карту. А сам? Сам я не понимаю. Человек. А ну, махни пару раз, чтобы мы доехали. Да? Не, ну, чтобы мы, к да, вот, вот Сюда, да. Вот так. Вот там вот впереди море видно. Нам вот в тот каньон я думаю что вот нам туда вот туда? да все выставил каньон есть такой проходик и скала над ним шикарнейшая 大きい okay. okay. такая да? О, вот так сделаю сок и типа у меня поснимать хорошее место такое тишина вообще всекары такие водичка спокойная От mm? Ушли от вида коридора нет, нет, нет, нет. Mm. Что, ты нормально пока гребешь? Ну? Нормально? Не устал пока? У -у -у. Тут хорошо, не жарко, тенечек такой, прохлада. Сахара не надо. Кого прятать? тоже не обижаю. Руся, ты боишься крокодила? не знаю, я с ними так тесно, не встречалась никогда. Сходили мы на каяки, где-то в районе двух часов занимает весь этот поход Лодку прямо около пирса нам предлагали за 700 Здесь нам предложили 600 за лодку, без ограничений времени ну, взяли за 600 и не спросили про гида сразу же весь а, мне местный парень говорит, ну гид еще а, стоит 600 с человека то есть 1200 с двоих и руси думает, что лодка еще, ну включена лодка то есть втроем плывем и типа не, втроем не плывем, две лодки так что сами считайте. Но а, я считаю, что с гидом увидишь гораздо больше, конечно. Потому что мы плыли в некоторых местах просто в те... В те вот мы видели, куда-то плывет там местный, и мы туда плыли. Там, конечно, есть пару мест таких узких очень. И когда воды не будет, или ты не понимаешь, высокая вода, низкая вода, там можно и не пройти, и не проплыть. А, пару мест было, где мне пришлось слезать и просто толкать каяк вперед. Ну, прикольно. Мы как раз э, начали э, свое путешествие, когда была высокая вода, и вода уходила. И вот видно на глазах, насколько она упала. Ну, плюс местные знают там какие-то пещерки, нам, нам говорили, вот там осторожно, там крокодил в пещере. Мы, по сути, какую-то пещеру мимо прошли, э, ну, мы никакого крокодила не видели. Видели мы какую-то живность мне показалось типа бобра что ли что-то такого плана а... ну, такая сидела на корнях и нырнула в воду и куда-то ушла а... медузы были коричневые такие небольшие типа джели фиш вот. птицы ну и конечно вид вокруг просто потрясающе плывешь и над тобой скалы и джунгли и лес мангровый интересно, ну, мне по крайней мере было интересно, когда ты плывешь рядом со скалами или между скал, там каньоны громаднейшие и еще раз повторюсь, с моей точки зрения ну, лучше это делать с гидом, потому что гид понимает и куда течение, и где можно пролезть, когда, и где надо остановиться куда лучше повернуть, потому что там есть такие протоки спрятанные, что ты просто мимо проходишь и даже не понимаешь, что туда можно было сходить. А так в целом, ну вообще не напряжно. По поводу одежды и воды, ну берите с собой воду. Там, когда по протоке идешь, что не жарко, потому что все над тобой закрыто, воздух прохладный достаточно. Вода теплая. Ну я бы, допустим плавках бы пошел. Но они говорят, типа, шорты босиком. А... Так как они заставляют ж... в жилетах плыть, то, чтобы не натирала надо футболочку какую-то напяливать. Вот. Снимать можно. Ну, либо какой-нибудь для вещей документов непромокаемый. Ну, сумка такая. Я... Взял на 5 литров, в принципе, не купил здесь.